Гость в студии Комета Донецк 98 и 6FM. Добрый день Донецк, добрый день Республика. Это программа Гость студии на радио Комета 98 и 6FM. Меня зовут Андрей Кладеев. А в гостях у нас сегодня. Владимир Скопцов, поэт «Непокоренного Донбасса». Владимир, добрый день. Добрый день, Андрей. Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Владимир, ну, прежде всего, поздравим друг друга и наших радиослушателей с праздником, с Днем Конституции Донецкой Народной Республики. Да, это большой праздник. Каждое государство имеет Конституцию, основной закон, по которому мы все живем. Живем уже семь лет. И сдаваться не собираемся. Владимир, но я пригласил тебя не по этому поводу. На празднике ты опубликовал клип на песню "Донбас за нами». Да. Он несколько отличается от того варианта, что я видел первый раз. Я опубликовал официальную авторскую версию этой песни. Мы с Романом Разумом из Луганской Народной Республики. Это лейтенант армейского корпуса, это руководитель группы «Новороссия». Директор Лугофильма, то есть, роман человек очень серьезный. Разносторонний. Да, прямо да, да, да. Мы сделали совместный с ним проект. Музыку написали композиторы из Москвы: Леонид Зенковский и Эдуард Платонов. Это тоже очень важно, что столица нашей Родины Москва, участвовала в работе, а оркестровку и исполнение взял на себя Роман Разум. То есть он еще и мультиинструменталист. Ну, он руководитель группы, ансамбля, и он вокалист, ко всему прочему. Но вокал Но сильный. Знаешь, очень хороший голос, задушку? понимание того, что он поет. Для меня это очень важно. То есть еще подача артистическая, художественная. Здесь Рома, конечно, поработал, и... Луганск натерпелся, как и Донецк очень, очень серьезно Причем сначала чуть больше им было Потом как-то у нас уже поровну Он снял клип И там хроника То есть там все герои Причем очень хорошо и корректно Поровну разделен и Донецкий, Луганск То есть ушедшие герои и наши, и луганские Я видел Затем в этом клипе парад на Красной площади Там и главнокомандующий российских войск, что очень важно для нас, для всех. А также два парада в Донецке и в Луганске. И мне очень понравился клип. Он действительно патриотический, он официальный. А исполнение этой песни «Романом разумом» действительно достойно Кремлевского дворца съездов. Да, и... Именно марш я хотел. Дело в том, вот что... Вот я только хотел спросить тебя. Мы говорили с тобой, по-моему, еще полгода назад об этом, как да, минимум. Да, да. Что такое марш в данном контексте, да и вообще, если брать более широком, это проект. В данном контексте это действительно проект. И на, на первое место выходит именно идеологическая концепция. Это воспитательный, патриотическо-воспитательный проект. Каждый раз... Каждый год в армии появляется новый призыв Точно так же в училищах и в лицеях военных И эта строевая песня, а я уже отдаю ее в военный лицей Донецкой Народной Республики Под эту песню, где выражена, концентрирована, выражена любовь к Донбассу, к родине, к России, к исторической памяти Ребята будут маршировать, и она войдет им в плоть и кровь то есть, подожди, это строевая песня? Это строевая песня, вот в чем дело То есть, эта песня, этот текст Будет воспитывать и Не просто так где-то спеть На параде, может быть, нет Каждый год, каждый день Вот это очень важно у тебя концепция от изначального варианта очень сильно отличается, насколько я понимаю. Мой стих в моем прочтении Донбас за нами» – это трагическая баллада о героизме и трагических событиях, о том, как наш народ проливал кровь, сражаясь за свою землю. Моя задача была сделать патриотическую концепцию. И вот с Романом Разумом у нас получилось то, что я хотел, то, что задумали композиторы. Они сделали даже более жесткий, чем у Романа, такой вариант, похожий на прощание славянки с мужским Что-то есть, да. да. Но Роман добавил по-своему, внес свой колорит в музыкальную аранжировку. И в сумме, вот сложив все усилия, мы получили продукт. Я считаю, что это очень хороший результат. Владимир, ну а теперь технические подробности. Как ты с разумом сошелся на этой теме? Ты предложил или он предложил? Композиторы московские, когда Рома презентовал свой фильм «Ополченочка», его поддержал Михаил Шахназаров, его поддержали военные российские. И мои друзья подошли и предложили ему идею, сотрудничать. Роман обрадовался. И мы буквально в считанные дни сделали черновой вариант, он напел, а затем, доработав там свои дела по показу фильма «Ополченочка в России», он вернулся и привлекли и хор университета Луганского, и Министерство образования Луганской Народной Республики участвовало. Но я со своей стороны представляю Министерство образования Донецкой Народной Республики, поскольку я являюсь помощником ректора Донецкого национального университета по гражданской патриотической работе. Вот все наши усилия удачно слились в одно целое, еще раз, и, повторяю, и получился вот этот продукт. И вот я рассказываю достаточно подробно именно с той целью, чтобы донести до наших слушателей, что это не просто музыка какая-то. Не просто песня, нравится, не нравится Кому-то нравятся там, девочки больше Кому-то нравится, что больше мальчики поют Не об этом речь совсем Песня должна работать, воспитывать Как и любое стихотворение В это тяжелое, нелегкое, непростое время Когда на переломном этапе находится Вся большая Россия, весь мир Будем говорить откровенно на грани Третьей мировой Все наши действия в области культуры Должны быть неразвлекательными а воспитывающими, организовывающими, стимулирующими и так далее. То есть вот что я хотел сделать. Основной посыл. Конечно, конечно. С авторами музыки, с композиторами у тебя были какие-то разногласия? Ты вносил какие-то коррективы или вот зашло с первого раза? Это мои товарищи. Это первая группа «Бахыт Компота». Но если Бахыт – это такой панк-рок -панк, и панк Да, и скажу. очень много эпатажа, иронии Причем и на грани, иногда за гранью и прочее То предыдущий опыт этих людей, музыкальный опыт Достаточно серьезный, академический Эдуард, он вообще был связан с военными оркестрами и он написал совершенно правильную музыку Я не знал многих деталей Оказывается, есть ритм Или, как правильно сказать, размер И Здесь я уже буду путаться чуть, чуть медленнее, чуть быстрее И мы попросили его сделать максимально ускоренно Чтобы сохранить темпоритм ритм содержания Он, да, он так сделал Попросили добавить мажора Потому что Песня жизни утверждающая. Ни нытье, не крики о помощи. Нет, в этой песне закодирована победа. Это марш победы. Вот так. А теперь о твоем сотрудничестве с Романом. Знаешь, вот его манера исполнения мне напомнила его Кобзона. Да, да. Он да, также да. статичен. А, да. И я считаю, что такой исполнитель необходим и Донбассу, и России... Должна быть эстафета. И я очень переживал, что на смену его сетовыдачу не появляется фигура, продолжающая то, что он сделал. Вот нельзя это бросать. Нельзя, чтобы это ушло куда-то в архив и пылилось и забывалось с каждым годом. Нет, надо продолжать. И меня очень радует, что Роман вот как раз такой человек. Я надеюсь, что у него большая перспектива на будущее. И... Единственное, как он успевать, все будет. Да, да. Молодец. Он работоспособный. И очень важно, что он родом из Донбасса. Это очень важно. Ведь силы Кабзона Донбасс отдавал. Донбасс. Это наша кость, наша кровь, наши корни. Я это все чувствую. И те, кто родился и живет, и работает здесь, меня прекрасно поймут. Володя, еще немного о романе. Режиссером клипа также был он? Он, да. Он, он очень хороший режиссер, он умеет снимать клипы. И вот первый клип такой, в общем-то, набросок. Он показал это, потому что клип замечательный. Очень правильный клип. Мне ряд понравился. Да, вот вот да он да. соответствует тому о чем поется в песне. Да. То есть это как иллюстрация практически. Это иллюстрация. И без натяжек, поскольку он собрал хронику. Ведь каждый день у нас история. И особенно в начале, когда все разворачивалось невероятно быстро, когда люди гибли и герои, которые ушли, их надо вспоминать, Рома это все сделал. Молодец. Молодец. То есть текст я так подозреваю, он перечитывал не один раз.